Хорошо, спокойно. И что, у тебя карамель? тысячи. Ящик. А еще палочки что Полторы тысячи. Ящик. И что, кофе? Эквадор две тысячи. Пять. Нет, давай 10 банк. И водку. 1870. Ящик. А денег-то у тебя хватит? Хватит. Нет. А деньги пахнут, что ли? Скажите, это склад? Тот самый? Да. Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу? Это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть... Подождите, а можно я с женой? Я мигом. Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее, у меня рабочий день кончается. А завтра? Пропуск на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне, мне нужно... Что, что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Мне нужно все. Лекарства, какие-нибудь. Какие? Какие у вас есть? Какие вам нужно? Ну вот, допустим, пирамидон Сколько? А, нет, нет, нет, нет, нет, Ну что перемидон? Нет, нет. Ну что, пирамидон? Нет. Ну что у вас? Нет, Пиримидон тоже. Ой, Господи, что же мне нужно? Так сколько? Десять. Да что я с Пиримидоном. Ну что, восемь? Да, десять. Пожалуйста. Пятнадцать. Пожалуйста. Еще две. Можно. Ну, еще одну. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываете? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ну, из одежды что-нибудь. Что? Шапки. Одна. Да, две. Дальше. Ну, еще одна. <свят> Три, дальше. Четвертую пишите. <свят> так, обувь? Сандалии <свят> импортных нет? Есть. Белые? Сколько? Белые? Сколько? Они белые? Они белые. Две? Пары? Одна и джинсы. Белые? Синие. А что и белые есть? Белые две и сандалии две. Пары? Одна. Нет, две и джинсы. Две и джинсы одна. И белые и синие две. И сандалии две. Пары? Две. Две. Три. Три. Четыре. Четыре. Я же только себе. У меня что-то... Нельзя я... только вам. Вас понял. Скажите, товарищ... Что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует поесть. Ну, допустим, мы вот скажем, если колбаса... Батон? Два. А хорошая? Два. Три. А какая? Какая вас интересует? Такая покрепче. Значит, три. А что, есть? Четыре. Четыре. Пять. Ну? Ясно. Четыре и один чуть раньше. Ну, значит, пять. Почему? Сначала четыре, потом пять. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько? Одна? Да, две, три, четыре. А вот я слыхал, я слыхал, бывают такие, такие бывают... Я слыхал... Языки бывают такие оленьи. Я, конечно, понимаю. Сколько? Есть? Сколько? Кило. Они в банках. Тогда одну. Нет две, нет три. Чтобы уж сразу. Но ну, если вам все равно четыре. Вы их не будете есть, они своеобразного посола. Тогда одну. Одна. Нет две. Себе и на работе. Нельзя, только вам. Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, одну. Одна. Нет, две. Вдруг подойдет, я тут же съем вторую. Две. Две, одна, нет, нет, три, нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот, скажем, рыба. Сколько? А вот свежая. Живая, что ли? Живая, да. Какая? Свежая рыба, живая. Какая? Ну, какая вас интересная? Ну, рыба свежая, живая, какая? Ну, какая живая, какая живая? Живая, свежая, какая? Ну, какая живая? Какая живая, я и не помню, какая она живая. А? Сазан. Сколько? Что есть? Но. А сом, Но. Что есть? Сколько? А стерлять? Но. Что есть? Сколько? А форель? Сколько? Что есть? Сколько? Две. Две. Три. Три. три. Четыре. Четыре. Четыре истерлять. Пять. И сом. Испортится он у вас? Да, один. Пишу сразу два, но они испортятся. Пишите три, и пусть портятся. Вобла. Сколько? И пива. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас восемь сортов. Давай пятый сорт Жигулевская, пожалуй, получше. Ящик, бутылку. Все? Водка есть какая? Московская. Сколько? Сто. 100... Грам. Грамм. Что здесь? Здесь, конечно, дежурщок, конечно, здесь. Металл нужен там эти. Нет, это сейчас. Это сейчас нет. Это. Скажите. Валенки есть. Сколько? Не нужно-то это так. Так, все. Нет, не все, не все. Все, Давай. все, все, все. Кофе, кофе. Все, сами повезете заказ. А вы повести можете? Адрес. А вы все положите. Может, я помогу завернуть? Куда везти? На Чехова? Нет. А в другой город? Можете? Адрес. На Красноярск? Нет. Давай ко мне. Нет, там Жорковцепиц. Куда? Мне это все везти. А вы можете на Пушкинские ночь в подъезде переждем? Тоже ночью повезет. Замаскируем подкус. Не производим. Тогда презентами двух солдат орудии. Это гражданский склад. Всем за энерготарь разведка. Все, склад закрыть. не все. Попрошуйте. Попрошуйте идти. Товарищ, товарищ, попрошу Попрошуйте. Попрошуйте Попрошу Попрошуйте. Попрошуйте попрошу попрошу а попрошу вас всех с моего склада попрошуйте. А